начинает свои программы. Сегодня у нас понедельник, сегодня у нас день луны 6 июня. Сейчас 9 часов утра, на восточном побережье 10 часов утра, на западном побережье 7 часов утра, ну а в Москве 5 часов вечера. И у нас на связи Москва и профессиональный астролог Андрей Бухарин. И сегодня у нас программа Uh, которая, ну, мы будем говорить об интересном. Андрей, здравствуйте. Uh, здравствуйте, здравствуйте, Майкл. Uh, да, uh, рад вас видеть и слышать. <coughs> Хочу напомнить о том, что наши программы можно смотреть и слушать uh, на, uh, по интернету. Это тройное WSungateRadio.com, SungateRadio.com. Это наш скайп, SunGates108, это наш телефон 847-226-9956. В основном это для тех, кто живет на территории Соединенных Штатов. Соответственным образом они могут э, нам позвонить. Ну, если есть такая возможность у россиян, к примеру, пожалуйста. Будем рады. Также э, на этом тройном wsungatesradio.com можно оставить свои комментарии, можно оставить свои предложения, замечания. И программы наши записываются, выставляются в YouTube, а потом они идут в Facebook, где тоже можно все то же самое сделать. Андрей, ну, в нашей прошлой программе с вами вы, так сказать, предупредили очень серьезно о том, что у нас надвигается на нас новолуние. Оно уже, так сказать, надвинулось. Сегодня у нас второй день, да, а, второй день лунный. И что происходит в это время и э, что изменилось за эти несколько дней, которые прошли с того момента, когда мы с вами вели простую программу. Ну, Хочу еще раз, во-первых, поздороваться с уважаемым ведущим Майклом и уважаемыми радиослушателями. Сегодня, да, прошла неделя или не полная неделя, неделя почти с предыдущего нашего общения. Мы тогда как раз рассматривали транзитную петлю Марса, Марс – покровитель военных действий, конфликтов, спорта, металла, огня, колющих, режущих предметов. И вот буквально на днях, то есть уже после нашей радиопередачи подтвердился один из моих прогнозов по поводу обострения в Южно-Китайском море, если помните, там непосредственно это было, вот начинает там Китай что-то претендовать на некие острова. Все-таки да. много лет претендует. Ну, вот если мы так спрашиваем, что за это изменилось. Ну, а сегодня день рождения Александра Сергеевича Пушкина. С чем мы поздравляем поклонников его таланта? Великий русский поэт, это правда, Александр Сергеевич Пушкин. Кстати, сегодня в этот день родился мой друг, я с ним разговаривал с которым мы знакомы буквально с первого, можно сказать, класса, один из пяти друзей детства. И, пользуясь случаем, хочу еще раз поздравить Валеру. Валера живет в Минске. Ну, будет слушать, будет слушать записи, так что мы поздравляем. Да, так вот, 6 июня, да, знаменательное событие. И что мы по этому поводу, вы, точнее, скажете по этому поводу, Насколько оно было знаменательным в 1799 году, по-моему, да? Совершенно верно, да. Угу. Ну что было? В Лефортово родился, великий поэт. Я даже бывал, в том месте, а здания этого нету. Сейчас там, кажется, школа находится. Это прямо метро Бауманская, как выходишь, прямо напротив входа через дорогу. Был дом двухэтажный, где жил Александр Сергеевич Пушкин. У него это интересный, талантливый человек, но тем не менее очень сильно, скажем так, или одновременно его жизнь обеяна тайнами и всевозможными, ну скажем такими, причем как бы две жизни у человека, даже есть такая точка зрения присутствует. И я предлагаю, Г сегодня мы можем... Гипотезы, рассмотреть... да? Гипотезы. Ну, тем не менее, вот можно и астрологически, и просто даже литературно рассмотреть вот его творчество и сравнить, то есть, так ли это или нет, потому что обе точки зрения имеют право на жизнь, и они, как говорится, каждая точка зрения имеет свои аргументы. А, ну, вы знаете, что Александр Сергеевич Пушкин согласно официальной История погиб на дуэли от Дантеса в 1837 году прожив 37,5 лет. Но вот есть вот здесь на этом как раз начинается самое интересное. Что... Вы имеете в виду дату смерти? Да, да, потому что существует точка зрения, что он был тайным агентом. Насколько я помню, Александра I тогда, и, и это была не инициация его... Николай I, помню. Ну, я уже хронологию не помню, кто там жил. Там. Ну, явно не второй точно, но вот Александр II был позже, он в середине был 19 века. Ну, вы имеете в виду царя Николая да, I? Да да. Да, да, да, да, да. То есть он угу. был... Э, ну, это еще раз хочу, Есть, я сейчас несколько точек расскажу, таких точек зрения, и да. будем э, за и против давайте в общем, есть такая самая невероятная такая точка зрения, что фактически что на самом деле Александр Сергеевич Пушкин не умер. Это было, скажем, как это слово такое криминальное, есть, когда человек как бы умер, но не умер на самом деле, ну, притворился, то есть, как бы okay. сфальсифицирована была смерть, вот имитация смерти была. И он на самом деле был э, резидентом, то есть таким как бы Штирлицем э, в Европу заслан. И там он появился под именем Александр Дюма. И здесь... это а, правильно? Да, да. Но я же не утверждаю это. Причем лично я даже эту точку зрения не очень поддерживаю. У меня другая точка зрения моя. Но я как бы, чтобы для объективности информации, то есть ее озвучиваю любопытно тем, что когда пропадал и в молодости александр Сергеевич из России одновременно в это время как-то проявлял себя на литературном поприще александра Дюма во франции наоборот. То есть вот такие нюансы они конечно, ну, дают точку, такую знаете почву для обсуждения размышления. Вот этого, То есть, здесь есть варианты такие, как бы. Ну, точка зрения, скажем, такая есть. Вторая точка зрения, что фактически он был <coughs> убит. Ну, и есть и третья точка зрения, которая, в общем-то, она параллельно, вот второй, что он был убит. Но на самом деле тот Александр Сергеевич, которого нам всем показывают, на, ну, как бы исторически его лицо, изображение его родословное, сфальсифицированное. То есть, фактически, он был другого роста, другой цвет волос, вообще, в принципе, другой человек. А на чем основывается эта точка зрения? Эта точка зрения основывается на информации о том, что когда во время Великой Отечественной войны могила Александра Сергеевича Пушкина попала в зону оккупации германских войск, они произвели раскопки, эксгумацию, и там оказался двухметровый блондин. В этой могиле. То есть, э, с другой стороны, возможно, что когда инициация, был, ну, инициация когда фальсификация была, если первую гипотезу мы вспомним, что если, допустим, на самом деле он не скончался, но ну, похороны там были лишь публичные какие-то, значит, кто-то там должен был э, в этом гробу быть. Ну, в общем-то, а... еще до того описывается, как Жиковский снял с руки Пушкина персень, и, в общем-то, он был последним, который присутствовал при его кончине. Да, так есть еще больше. Есть даже маска, скажем, подсмертная, там, из гипса, кажется, она как бы изготовлена. Вот, и там, ну, тоже такие факты присутствуют. Я склоняюсь, моя точка зрения. Ну, во-первых, перед тем, к какой я точки зрения склоняюсь, я немножко позже скажу. Я хочу сказать, что мы здесь... В формате радиопередачи не можем предъявлять какие-то аргументы, ну, такие научного характера. Ну, например, там как анализ ДНК там, или что-то. Это как бы не в наших полномочиях. И вообще хотелось бы, чтобы передача шла в русле эзотерического, такого вот среза. А не, знаете, как я, бы. Я добавлю э, астрологического, все-таки вы астролог, и мы с вами беседуем как. Uh, я потом совсем немного скажу свою точку зрения. Я никогда не считал, но вот поскольку у нас такая программа была, мы с вами решили, что мы поговорим немного о Пушкине. И я посчитал, так сказать, нумерологию uh, и сравнил его с uh, нумерологией Александра Дюма. Я потом чуть попозже то озвучу эту мою точку зрения ну, а, может, анализ -то -то. Анализ? А, да, пожалуйста да давайте значит смотрите есть какие-то точнее есть очень и очень много совпадений я достаточно был удивлен дело в том что я когда посчитал а, ну, есть разные подходы к а, нумерологические скажем, мне более близок физический подход в, а, восточная нумерология так вот а, с точки зрения он родился как мы знаем 6 июня а, то есть, это цифра 6. Александр Дюма родился э, по, еще раз, так сказать, по э, хронологии, родился 24 числа. Это тоже 6. Что такое 6? 6 – это Венера. Э, и Венера – это страсть, э, это литература, это искусство, это красота, это музыка. Это в высшем проявлении. А в нижнем проявлении э, – это совсем другой аспект. И, вообще-то говоря, если пойдем дальше в мифологию, если можно так выразиться, ведическую, хотя веда — это не мифология, это, в общем-то, какая-то такая наука и знания, точнее, они переводятся, то Венера э, — это покровитель или учитель демонов, имейте в виду. А, то есть Венера — он. В, в ведической нумерологии планеты не она, не, тут все мужского рода, поэтому ну, Венера... Да. да, грахи. А, так вот, Юпитер – это покровитель или учитель полубогов, дебаты, а Венера – это покровитель или учитель асуров, это демоны. И вот как раз-таки есть в истории и в литературе описывается очень и очень постоянные, скажем таки, загулы, разгулы, Александра Сергеевича Пушкина, и его, мягко говоря, любвеобильность, это описывается тоже, точка зрения, так скажем, это то, что вот описывается, то есть это соответствует, но я пойду еще дальше, дело в том, что в его психоматрице находятся три шестерки. А три шестерки, мы знаем, что такое три шестерки, не будем сейчас углубляться, Это шестерка, вообще-то говоря, в кубе. И что это означает? Это очень и очень серьезные вещи. Это то, что э, вообще-то переводится, если так скажем, этимологию брать, то это переводится как секс, это власть и это деньги. Это все то, что как бы было присуще. Вот если мы возьмем Дюма, ну тут много всего и очень и очень много совпадений, на самом деле, связано с шестерками или с тремя шестерками даже у Пушкина. А если мы возьмем Дюма, у него нету трех шестерок в его психоматрице, но у него зато есть огромное количество двоих, что есть энергия. Просто невероятная. И то же самое его поведение, скажем, в быту, отношения с женщинами, они характеризуются именно, так скажем, очень и очень серьезное э, сходство прослеживается. Ну, еще раз, это вкратце. Там много чего можно посмотреть, и я даже не углублялся. Но, тем не менее, мы сейчас... Э, говорим все-таки об астрологии вот скажите как что было так что можно стать на точку зрения эту или ту Ну, пожалуйста я под... готов ответить значит я хочу во первых сказать что с позиции именно вот астрологической я это многократно кстати озвучиваю на своих лекциях я считаю, что Александр Сергеевич Пушкин не выполнил свое кармическое предназначение. Почему? Потому что у него лунные узлы находятся, восходящий узел находится в Тельце, заходящий в Скорпионе. А скорпион это как раз тема дуэлей, тема риска, адреналина сексуальной жизни какой-то вот как вы озвучили такой э, сверх скажем э, нормальной каких-то потребностей э, или скажем так среднестатистического человека а телец это безопасность достаток э, осторожность э, знаете такой как бы тихая э, сытая жизнь вот и Очевидно здесь, что э, на возвращение, цикл, одного, то есть цикл обращения лунных узлов 18,68 лет. То есть, приблизительно 18,5 лет. И есть, на втором... Простите, если взять 18,5 лет, то это те самые 3 шестерки, что самое интересное. Ну, это 4. ,6, ну, возможно, кстати, да. Но ну, это же как раз вот демоны, ну, ставящие себя за хвост цикла лунных узлов. Да. И на втором возвращении лунных узлов в 37,5 лет произошла вот эта трагедия. То есть у него была отнята как раз сила по заходящему узлу, потому что человек сверх нормы его эксплуатировал, и, а в нашей, и тогда это отнимается, знаете, как шагренивая кожа. А в нашей жизни, то есть любому из нас есть вот такая кармическая задача, где надо, скажем, выполнять задачу восходящего лунного узла. И более я хочу сказать, что проекция знака скорпиона ⁇ это гениталия, это пах ну, на тело человека. Согласно астромедицине, вот западной традиции. И известно, что Дантес ранил его, ну официальная версия его в живот, а фактически, когда вот я изучал этот более глубоко эту тему, не в живот, он его ранил как раз-то в пах, а вот так как он по оборотам стоял, попала пуля в бедро, в бедренную кость и рикошетом пошла в брюшину вверх, то есть фактически она остановилась в животе, но через пах. То есть обычно травмы происходят как раз проекция в проекции тех знаках, которым мы неправильно что-то делаем. То есть это часто особенно можно обращать внимание, когда мы режем пальцы или обжигаемся. То есть там, например, правая рука, значит, мы с мужчиной неправильно как-то себя ведем. Левая половина, например, это значит с женщинами. Там указательный палец Юпитер, например, кого-то мы учили жить слишком ну, как, настойчиво, может, этого не надо, и так далее. И вот это один из показателей, что я склоняюсь, что все-таки он скорее был убит, чем вот там воскрес в виде Александра ну, Дюмы. Я еще бы, ну, даже не астрологически, а вот литературное хочу различие сказать, что все-таки сравнивать, даже если сравнить творчество Александра Сергеевича Пушкина и Александра Дюмы, Дюма, то э, следует э, обратить внимание на уровень подачи э, материала, так сказать. Если мы вернемся к ведической традиции, там есть три благот, вот, невежество, страсти и благости – так вот, если так сравнивать по этим срезам, то однозначно, что у Александра Сергеевича Пушкина творчество было на уровне высочайшем, то есть благости. То есть там эзотерические сказки, там «Лукоморье дуб зеленый» и так далее, и так далее. А Александр Дюма – это, так бы я сказал, гуна страсти. Такая тема была, там «Мушкетеры». Э, Д'Артаньяна эти всякие там, то есть что они там выпили, закусили, да и там э, там Констанцию там влюбился, он там, это единственное такое высокое было. Э, он не только в Констанцию, он одновременно с тремя там, да. Констанция это, так сказать, для души. Однозначно там, может, даже невежество даже идет, то есть как бы неправильно... Но однозначно никакая не аскетическая жизнь никакая то там э, такая духовная тема не не освещалась им вот здесь вот, кстати вот именно в том числе и на этом уровне э, чувствуется ну скажем так подмена некая почему подмена потому что есть э, фотографии детей александра сергеевича пушкина и это в интернете можно набрать. Их четверо, кстати, у меня есть фотография, могу их выложить после передачи в виде, ну, как в теме, там, комментариев, что любой может зайти как раз на Фейсбуке, <coughs>, на ваш сайт, на новости, прочитать, и прочитать, там будет, это, скажем так, диалог продолжаться после передачи. Может, там. Mm -hmm. Так вот, я вам скажу, что, если так выражаясь политкорректно по-американски, но Афроамериканцев там в родне нет, <смех> знаете, то есть там такие все. Несмотря да. на Ганнибалы. Да, вот вопрос: вот почему тогда? То mm -hmm. есть, когда там, ну посмотрите, там все причем волосы, вьющиеся, белые. И вот это, кстати, подходит к той немецкой точке зрения, ну, скажем, версии, что он фактически был не вот как нам рисуют, небольшого роста каким-то там э, таким вот, э, скажем так, <смех> российским афроамериканцем, да? ага. а, был, скажем, нормальный белый человек, высокого роста и так далее. То есть фальсификации, опять мы к тому исходим, что... А кому его, это надо было, как вы считаете? Его творчество, вы знаете, это уже как бы вопрос не, не астрологический, то есть угу. кому это надо было, э, ну, может быть, у него были какие-то влиятельные враги, которых мы не знаем, Знаем, и кто-то, может быть, там э, желал ему, скажем так, чтобы даже в последующем никто его не вспоминал, ну там не то, что не вспоминал, а как-то навредить. Э, такие же бывают жизни? Ну, например, того же Лерман, того взять, там же начальник того же КГБ э, царского графа бенкендорф, Беркен... он да. же его там личный враг был. Вы понимаете, тоже вот, а чего так? Ну вот так, и тоже ведь писатель был. Потому что писатели, это такие люди, которые вот могли как бы свободно такую мысль, да еще в виде стихов, как бы, ну, так, облекали в такую форму, что оно талантливо распространялось на всяких балах, там, этих дискотеках того времени и так далее. И, естественно, мог, видно, ранить кого-то. Но это точка зрения, скажем, такая, я даже не задумался, честно говоря, над этим, кому это выгодно. Но ну, сам факт, что мы имеем, ну просто может, кому выгодно, без понятия, кому-то значит выгодно, а может никому не выгодно, может просто так исторически сложилось. Но я к тому говорю, что есть несостыковки такие, понимаете, которые... Любой может посмотреть в интернете, набрать дети Александра Сергеевича Пушкина и просто посмотреть, а почему они не похожи на своего отца. Ну, можно предположить, что он не был их генетическим отцом. Ну, теоретически можно, ну, можно, но я, опять же, я не следователь. Это, вот, это надо какие-то генетические экспертизы брать, эксгумации делать и так далее, чтобы это доказать либо опровергнуть эту точку зрения. Да, ну, Андрей, мы, конечно, не будем заниматься этим в эфире, Тут есть еще, там много на самом деле сопадений, вы абсолютно правы, потому что он занимался, у него больше эзотерики было. Вообще-то говоря, когда он писал э, э, пиковую даму, допустим, да, так там э, карты, которые выбирались, э, интересно, карты выбирались, тройка, семерка, туз. Тройка, тридц... семерка, тридцать седьмой год, туз это единица, в общем-то, в картах. Это январь месяц. То есть это, нумерологически это интересные совпадения такие. Кстати, да. Соглашусь, соглашусь с вами, да. Да. То есть каким-то образом дата это была где-то как-то понятно известно, не знаю. Ну там в то время тоже жили, я хочу сказать, астрологи и, конечно же, многие. В общем-то, следовали и учитывали этот момент. Это очень интересные вещи. Дорогие друзья, обращаясь к нашим радиослушателям, на самом деле мы не обсуждаем, как и что, и никакие-то вот жареные факты там не приносим. Это все... С точки зрения нумерологии, то, что Андрей сегодня рассказал, эти вещи, которые мало известны широкому, широкой публике, об этом не пишет. А если пишет, то выкапывают как бы, там какие-то такие или очень негативные, или какие-то такие все восторженные вещи, а, ну, история, она естественно туда уже сложно нам попасть, и действительно эти гуны, там Тамас, Сатва и Раджас, они тоже присутствовали, без сомнения, у обоих этих очень и очень известных людей. И то, что шестерка — это творчество, это литература. В первую очередь это творчество, я хочу сказать, потому что те люди, которые родились вот под знаком Венеры, это очень и очень творческие люди. Просто аспекты действительно могут быть высшие и ниши, и могут люди находиться действительно в гуне невежества, в тамасе, они могут находиться в гуне благости, в сатве. Андрей, я предлагаю перейти... Вы специалист, мы обсуждали в прошлых и вообще таких, до того, как мы начали делать наши программы, вы специалист в каких-то, вот, может быть, ну не сказать в катастрофах а сказать каких-то в, каких в общем-то э, событиях которые могут менять историю в том числе конечно и катастрофы войны и так далее это так ну я занимаюсь исследованиями глобальных таких циклов например циклы смены идеологии циклы смены причем глобальные циклы в том числе, то есть макро такие вот, которые выходят далеко за пределы жизни человеческой. Циклы войн, то есть это конкретно мое исследование, которое я выступаю на конференции, кстати, по которым тоже многие вещи можно опять в 19 веке э, сфальсифицированы, как бы выводятся на чистую воду. Также циклы мировых катастроф, вот в частности, в прошлом году, в 2015 я выступал в Минске на конференции Геоклиматические катастрофы, анализы прогноз, точнее, катастроф. Ну, я, Майкл, я еще не все высказал по Александру Сергеевичу Пушкину. Не закончили с Пушкиным? Да, я прошу прощения. Давайте заканчивать с Пушкиным. Я вкратце. я подготовил. У меня есть моя техника расчета афетического статуса планет. Это мои научные исследования, уже я не первый год их рассказываю о них и обучаю их в своей школе, там как раз я тоже построил графики, я хочу их показать. То есть график психологический и, ну, согласно там, астрологической одной программы, на этот период событийный график. То есть что с человеком было, потому что если бы человек остался, то есть у него, ну, скажем так, он перевертушен таким стал, что был Пушкиным, стал французским да поэтом даже не поэтом кстати там он писатель собственно это разные кстати еще там же... пушкин то что делал проза то у пушкина там практически нет ну, немного. такая маленькая да в основном же он же он же поэт а дюма, сколько он может похвастаться объемами? То есть вот здесь тоже вот вторая несостыковочка. То есть именно в творческом, скажем, заряде в таком, что дюма явно уступает Пушкину, если так сравнивать, по уровню его, скажем, подготовки и, ну, вообще действительно, по качеству. Вот, и я хотел показать, если можно, я сейчас могу подключить, продемонстрировать свой экран. И как раз, можно сейчас, да? Попробуйте, мы это увидим э, в записи, ну, мы это увидим хорошо, на YouTube. Не-не-не, так... а вы подключите, да, но вы будете говорить, комментировать, поэтому наши радиослушатели будут слышать, как минимум. Я как раз, э, у меня тут как раз готово, э, видно мой экран, да? Нет, вот только был пропал. Сейчас видно только ваша фотография в скайпе, а вот только что было, да. Давайте мы еще раз попробуем. Появилось, нет? Нет, нет, нет, нет. Нет? не появилась она на мгновение мелькнула гороскоп но ушел ушел давайте мы сделаем не так давайте мы сделаем верните на место все так чтобы мы видели mm -hmm. вас а, а вы покажете это все уже потом пришлете мне и я попробую это так сказать хорошо. Со совместить хорошо? А я, меня видно Нет? сейчас ага. да да сейчас а. вы на экране да хорошо я вот хочу сказать, если что хотите, вот... попробуйте, давайте еще раз попробуем, если сейчас не получится. Ну, я сделал, то... ну что-то, ну ладно, это прямой эфир, то есть здесь... Э, Мы... все... Ну давайте, давайте попробуем. Прямой давайте, эфир ну, это... Плюс это... 20, 20, да, это сразу говорит о том, что это не фальсификация, не фанера. Да. Ну что, появилось изображение? Появилось изображение вас. А, давайте возвращаем вас на место, живую картинку. У нас не удался. Ну, ладненько. Э, давайте я расскажу тогда, значит, рассказываю про… Майкл, ну я вас не вижу почему-то. Алло. Слышно, Михаил? Вас слышно, да я, не, вас ну и слышно, да, меня и не обязательно. Значит, смотрите, что я хотел сказать: значит, у Пушкина на этот период в 37 лет у него по графикам идет спад как, психо, как эмоциональный, так и событийный. Вот, если кратко. Аргументирую это после радиопередачи после эфира. Еще. Хочу сказать, что у меня вот есть книга такая Александра Сергеевича Пушкина, издание 70, 1972 года, и у него есть здесь интересное такое стихотворение, называется «Моя родословная». Ну, не буду за заним... Хотя могу, знаете, прочитать, если есть время у нас. Просто к тому, что по поводу, опять же, фальсификации, что здесь есть некое несоответствие, во-первых, с официальной... Родословные Ганнибала. И здесь некоторые вещи, которые мы с вами можем рассмотреть, как ну, странные такие, более поздние, скажем, дописали стихи, которые, опять же, очень заметно уступают качеству и примитивный слог там. Можно 5 минут? За пять минут я уложусь. Алло. Вы знаете, я думаю, что можно было бы... Давайте, если у нас останется время, давайте мы все-таки... Э, у нас следующая программа будет э, по, э, по расписанию. Через 20 минут начинается. Вот смотрите, чтобы у нас было время, потому что мы все-таки... Ну, хотим... я быстро могу сделать. Давайте. أه. Давайте. Я прочитаю пару здесь, скажем, только два таких стихотворения. Во-первых.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 И вот дописано ниже, постскриптум. То есть, какой слог шел, да? А сейчас дописано следующее. Обратите внимание, что э, каждый э, такой блок, где он пишет, э, ни разу не повторя... из восьми строк ни разу не повторяется одно слово два раза. А теперь дописано. «Решил Фиглярин, сидя дома, что черный дед мой Ганнибал был куплен за бутылку рома и в руки шкиперу попал. Сей шкипер был тот шкипер славный, кем...» Наша двинулась земля и так далее. Два слова, даже три раза в двух строчках повторилось одно слово. То есть примитивный слог. Дописано, надо вот, э, объяснить, что он был как бы э, ганнибалом и имел к этому отношение, и позже дописано, как я. Я, допустим, к этому прихожу выводу, потому что, опять же, доказать я это не могу, просто судя по качеству, скажем так, исследуемого материала, что первое это было совершенно, то есть творческая такая, правильно поставленная рифма, здесь, например, вот такой есть еще, вообще в рифму даже не попадает, что для Пушкина в принципе немысленно. «И был отец он Ганнибала, пред кем среди чесменских пучин громада кораблей вспылала и пал впервые на варин. То есть, здесь даже на, на два слога больше строка, чем обычно. То есть, на это вообще немыслимо для Пушкина. То есть, очевидно, что писал какой-то, я не знаю кто, но э, неталантливый человек абсолютно. Ну вот и все, что я хотел про Александра Сергеевича сказать, я просто сказал именно к чему это сказал, что к тому, что его жизнь овеяна э, тайной, то есть вот Нептуном, что вот именно там фальсификация. Это второй вопрос, к кому это, это даже не вопрос сегодняшней передачи, там, да, Бог его знает, кому это там надо было. Значит, кому-то надо было, раз вот дописывают здесь явно ну, второсортный текст э, какой-то к его вот, родословной, значит, Но ну, сам по себе это значит должно сильно, сильно быть э, какая-то тема 12 дома у него усилена. Это, кстати, к ректификации его гороскопа. И, возможно, 12 дом связан с 8, чтобы именно тайна в посмертии какая-то наступила. То есть обязательно. Потому что до сих пор ходят много разговоров о, ну, в астрологической среде по поводу его точной либо неточной ректификации. То есть как, какое время стоит, А это очень важно, чтобы астрологический портрет личности был. Я вообще много подготовился, готов и про него рассказать, про психологические комплексы и так далее. Но раз формат уже передачи такой, что нам уже в затылок дышит следующая передача, мы можем сейчас оставить это на будущее. Мало если я буду радиослушателем это интересная тема. Мы можем продолжение сделать темы Пушкина там, по отзывам. Да, а по да. поводу... Давайте, давайте. Я хочу просто еще раз напомнить нашим радиослушателям о том, что э, с нами можно связаться, во-первых, на э, Facebook и YouTube, э, написать свои замечания, можно прийти просто на www.sungateradio.com и там оставить свои замечания, какие-то пожелания э, или задать вопрос. Или Skype, э, SunGate, «Солнечный оборот» на конце буквы «С» 1.0.8 – ну, а сейчас, да, действительно, давайте перейдем, у нас есть еще немного времени, скажем там, mm -hmm. а, на какие-то вот такие знаменательные события. Я хотел вас спросить вот что. Если говорить о знаменательных событиях, допустим, да, а, то с точки зрения, повторяю, очень простенько так. Вот возьмем 1917 год, всем mm -hmm. известный год, год революции. А, суммарно набор цифр это число 9. 9 это Марс. Ну, понятно, что произошло в 1917 году. Как это сочетается с 2016 годом, годом, в котором мы живем, потому что сумма, сумма цифр тоже 9. Есть ли какие-то похожести, есть ли какие-то, допустим, год еще не закончился, год в какой-то какой степени может быть для Соединенных Штатов и для всего, кстати, мера тоже судьбоносна. Почему? Потому что в конце года будет выброс президент Соединенных Штатов Америки. Ну, последние два предыдущих президента были у власти 8 лет, то есть это, возможно, на 8 лет, теоретически, вот политика, скажем, будет вот такая вот в связи ну, с тем, что будет новый президент. Как вы это видите с точки зрения астрологии? Майкл, я вот, ну, у меня немножко другая традиция, не индийская астрология, но ведическая, которую вы озвучиваете, в моей традиции Марс это номер три. Обычно так здесь. Но я это не оспариваю. Я вообще, кстати, не противопоставляю ведическую, скажем так, и западную астрологию. Я это воспринимаю как два способа постижения высокого там две технологии или техники, как угодно. Ну, Марс вот. есть Марс, неважно какая цифра в данном случае. Ну, но ну, просто... Сем... К 2017 году хочу mm -hmm. сказать, что 2017 год, он в моих исследованиях, он отмечен как граница смены идеологии, то есть не столько войны. Мировая война никакая в 1917 году не началась, она началась раньше, в 1914, Там, в 1938, даже вот некоторые считают официально, что 1939 но фактически в 1938 началась Вторая, вторая. мировая война с Мюнхенского сговора. Да. А есть циклы закономерности повторяемости событий, вот которые я, собственно, исследую. Так вот, семнадцатый год он резонирует с циклом идеологическим, которым, скажем, минимальный такой. Константа является цикл Юпитер 12 лет. А, то есть 12, 36, 108 лет. Его вот цикл жизни советского государства, он как раз 108 лет. То есть представьте себе, что еще Советский Союз <laughs> живой, и, и Ленин <laughs> жив, и, Ну, лежит же все-таки, да. Ну, там, а и... кто его знает? А вдруг сфальсифицировали, <говорит> и он там где-то... Ну, памятники стоят, Эгрегор еще живой. Вот он отступает, падает там Ма... эти границы. Да. Но... Маятник не маятник физически, а маятник это как маятник. Вот. И получается, что. Ну, сейчас фаза распада идет. То есть я говорю, что первые 36 лет Советский Союз созидался, 2 36 лет рассвет, и с 89 чем Причем границы какие? третий год смерть Сталина, он... то есть потом 89-й. Смерть КПСС, ну когда вот на съезде народных депутатов, скажем так, решили там силы и власти этот вот КПСС. И с 89 плюс 1989 плюс 36 лет это 2025 год. То есть на мой взгляд 1917 будет резонировать события с 2025 года. По поводу 2016-го он... 20... Простите, Андрея я перебью. 2017-й вы сказали? 25-й. 25-й. 25, -й. 25, -й. 25 -й год, еще 9 лет, да. То есть, как повторяться, то есть, начнется новая такая 108-летняя некая идеология, которая будет, опять же, состоять из трех таких фаз. А сейчас еще фаза распада идет. То есть, сейчас еще полностью неразрушенность то, что, скажем, формировалось в 2017-м году. Понимаете, то есть это будет дефрагментация идти вот по пространства и так далее, то есть оно еще, но это все к 2009 году будет временное такое усиление, э ну, типа агонии. такой вот идеологии. Кстати, она усиливается. Я вот гулял на Тверской около, э кстати, памятника Пушкина на, на Пушкинском сквере. Знаете, что там сейчас какие э в Москве вот, э в мае месяце какие там скульптуры сейчас? Не поверите. Из как гипса, я. девушка с веслом, пионеры. <смех> это, это, это, это, это как знаете, как в 30-х годах в пионер-лагерях вот эти э, скульптуры гипсовые были. Я, я даже сфотографировал их, могу выложить. Но, потом. Но, но, ностальгия, что ли? А так это. Э, так это же по циклам. Это цикл. Сейчас Так сейчас детей в пионеры принимают. Вы не знаете, что ли? Вот э, да. это реально. Я значок смотрел, так там это 18 копеек, э, э, то есть, советских времен запасы стоимость Ленина, как мы ходили вот с этими пионерскими значками. Те же галстуки, те же значки. Те же галстуки красные, те же эти. Э, сейчас, ну это же я же вам рассказываю, я уже у меня в вот школа под боком тут я же вижу там кто во что одет пионер. Но там, но ну, сейчас их 4 вида, там какие-то скауты, экологи и просто эти. Но вот э, из 5 классов два пионеры, например. Вот чтобы вы понимали. И вот да. так ходят, всегда готов. Без шуток. Это, я говорю, не фантастика. То есть, огонь идет идеология. А с другой стороны, вот почему раскачивается конфликт, как бы, наоборот, декоммунизация Украина, а здесь, наоборот, как бы, коммунизация какая-то, ностальгия по СССР. Это почему? Потому что 2016 год, он по циклом войн, соответствует 1941 году. То есть есть мои исследования, что 75 лет, каждые 75 лет повторяется война. Пожалуйста, я готов, правда, может, это тема следующей передачи, и мы можем... Я, я Дал... думаю, да, мы сейчас только обозначим, скажем так. Да. То есть какой 2017 год, да? Ну, конец сейчас 16-го, потому что те же астрологические Но... показатели, когда Гитлер напал на Советский Союз, ну, когда вот эта горячая фаза пошла, потому что до э, нападения Гитлера на СССР... Ну все-таки так война она была какая-то такая мировой ее назвать можно было с натяжкой, потому что там повоевал Гитлер месяц, там полгода отдых там, или три То есть такой не было ну, такого непрерывного Сталинграда, скажем так, да, там, фронта. То есть, такие-то локальные войны были. А вот именно такое активное, ну, как бы вот массовое такое вот движение народов, это началось с 1941 -го года. И вот эти показатели, которые тогда были, кстати, лунные узлы были, дева э, рыбы. И Марс находился в рыбах. И вот это повторится в конце этого года, в декабре 2016 года. Такая конфигурация астрологическая. Ну, вот видите, значит, получается, что? Ну, с одной стороны, скажем, вот если взять нумерологию, которая является частью очень небольшой части, будем так говорить, астрологии, в принципе, просто упрощенно, то 2016 год это тот самый девятка, тот самый Марс и каким-то образом что-то должно происходить в такое вот воинственное. А с другой стороны, 2017 год это, так сказать, юбилей, столетний юбилей годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Скажите, существует, в общем-то, вселенский закон, все должно быть в гармонии. То есть, мы говорим о том, что, приводятся примеры, инь-янь, энергия, мужчина-женщина, день и ночь, небо-земля. То есть, все должно быть гармонично. И вот, представьте себе, инь-янь есть, нету. Ну, куда это годится? Ничего не будет с этого дела. Будет что-то непонятное совершенно. Ха хаос какой-то будет. И вот э я когда-то беседовал с одним очень известным человеком, я его уже упоминал и не один раз, э Игорь Иванович Ветров. Он недавно ушел из этой жизни. И он рассказывал о том, что существовало... В общем, всегда было две системы. Скажем, а если раньше быть, это была дравидийская цивилизация, была цивилизация другая, потом пошли Атланты. И вот был социалистический строй и капиталистический строй. Ну и вот... Все, так сказать празднуют победы с развалом советского союза он рухнулся социалистический строй то есть сейчас идет речь что и он говорил о том что одна система без другой не может существовать нет гармонии да, да? и что-то должно произойти вопрос времени как вопрос времени когда это будет происходить ну вот мы сейчас с вами подходим к тому что что- то что-то зреет ну, 25 -го года как я понимаю ну, я так отвечаю, потому что формат времени, извиняюсь, немножко перебил. Вот действительно, Майкл, это 25-й год. Капитализм сейчас он загнивает в плане того, что нет противника, с кем бороться, врага. Да, да. И он просто, верно, да. скажем, сам себя съедает, как тот скорпион. Вот и все. Конечно. К коммунизму мы еще и близко не подошли, где все здорово и замечательно. Это было когда-то в Сати-Юге, которое еще 3,5 миллиона тому, лет тому назад. Это было. Тогда было все здорово и замечательно. Сегодня у нас все по-другому, естественно. Ну, хорошо. У нас есть еще буквально там несколько минут. Скажите, что все-таки вы видите такого вот серьезного, несерьезного вот до конца этого года на разных территориях? Ну, территории, скажем, ну, вот в России. Это усиление да. военного тренда, потому что фаза, это вот пятая фаза мирового кризиса, она всегда военная. И сейчас вот массовые, вот Я не то, что тут панику какую-то нагоняю, но просто такова жизнь. Потому что мировая экономика судного процента, она всегда, я уже рассказывал предыдущий, она формирует пирамиду долгов, и все мировые войны — это, собственно, списание долгов были взаимных. То есть нет человека, нет проблем. Как бы это цинично не звучало, к сожалению, но... Э ну Не я эти, скажем так, эмиссии занимаюсь, и не я эти войны, скажем, делаю. Но с другой стороны, понимаете, идет еще чистка земли, потому что перед эрой Водолея там должно быть, ну скажем так, не то, что должно, а разумное человечество войти. А вот если человечество неразумное, оно, ну скажем так, разрушает нашу мать землю, оно готово за то, что у другого точка зрения убить там, или там, сжечь там, кого-то. То есть это дикое, то есть это еще даже какие-то ну, уровень, э вот невежества, невежество, понимаете, того, вот и все. А в гуне невежества в Эру Водолея не войдешь. То есть, находясь в гуне невежества. И поэтому э, воинство Шивы, сейчас же фа фаза вот как раз третья разрушительная, это под э, флагом Шивы. Кстати, флаг Шивы трезубец. <laughs> То есть, у него символ, если так подходить. И, кстати, отмечено тоже, откуда началось все, между прочим. Ну, загорелся огонь э, вот этого всего. Потому что э, Украина она повторяет мистерию Чехии 1938 года. Там, если вспомним, что там было. Но на эту тему я и Польша одновременно. Там как бы, почему она стоит между двумя как бы евроатлантическим политическим ядром и евроазиатским. Там любые государственные образования всегда будут между этими тисками, ну скажем, попадать жернова. Вот так вот. И поэтому жизнь, жизнь в любом случае, будем жить. Хочу на такой позитивной ноте закончить, что раз мы живем сейчас, значит, наши предки пережили все эти, к сожалению, катаклизмы, какие были предыдущие. Значит, у нас есть генетика выжить и прорвемся. Мы с... без сомнения выживем. Мы без сомнения. Дело в том, что вот эта оболочка, в которой мы с вами находимся, она рано или поздно, мы же это все знаем, она рано или поздно, естественно, разрушится. Но вот внутри находится Нечто то, такое, которое Практически бессмертно И поэтому сегодня мы находимся, будем так говорить В этой оболочке, только потому что Мы ну, вот должны какую-то миссию Осуществить, так говорят и веды Вы правы насчет Шивы и насчет Шива Он завершает цикл да, да, то да, есть, да, он завершает цикл Но еще до конца этого цикла Остается достаточно много времени И нам, вообще-то говоря, повезло Потому что здесь, ну по ведическим концепциям по трактатам древним, мы находимся в зоне будем так говорить благоденствия, мини сатия юга это эпоха золотого века, которая продолжается 10 тысяч лет а, и мы в нее вступили совсем недавно в рамках э, истории, всего лишь 500 лет, там чем-то тому назад, 50 там, скажем, э, и будет продолжаться долго. Но что самое интересное, переход-то должен быть, переход должен быть. Э, я помню, э, у, у меня дома даже находился один очень и очень известный человек, ведист, индус, э, и... Ну, так получилось, что вот он согласился приехать, и мы сидели, обсуждали, было несколько человек, и мы обсуждали этот вопрос, и был вопрос задан, а, а почему должно быть вот что-то такое очень очень серьезное? И вот ответ был такой, прежде чем э, будет все очень хорошо, должно быть, ну, закон такой. Цикл должен закончиться, дальше человек рождается, человек умирает, мы же знаем, потом идет рассвет, потом идет зарождение чего-то нового, и рассвет, и так далее, угасание, ну, четыре фазы, это мы тоже знаем. И вот это необходимо просто закончить эту фазу, закончить этот цикл, когда он наступит. Ну, есть разные прогнозы. Вот вы сегодня говорите о 2025 году. годе. Кстати, совпадает с Павлом Глоба. Он тоже говорит, после 2023-2025 года, он считает о том, что вот в данном случае речь идет о России. Я, еще раз, я, так сказать, ну вот то, что слышу, то, то и говорю. Андрей, большое вам спасибо. У нас время наше уже подошло к концу, даже больше времени. Пушкину мы посвятили сегодня очень много времени, но это необходимо, это действительно великий русский поэт, и мы не можем пройти стороной вот это знаменательное событие, день рождения такого человека. Вы знаете, у нас следующая программа как раз-таки будет посвящена тому, что Как найти тот путь, как выбрать этот путь, как его пройти, точнее, без каких-то серьезных потерь и без серьезных катаклизм и восприятия этих катаклизм. И человек, с которым будем говорить, зовут Сергей Мельников, он его зовут западным, шама, западным шаманом, да, и мы с ним неоднократно проводили беседы. «Это путь к познанию своего собственного высшего Я». Это интересно, потому что то, как, что происходит в мире, это не, оно происходит, потому что оно происходит. А как мы воспринимаем это, это дело совсем другое. Кто-то воспринимает трагедию, хватается за голову до этого президента и так далее, и так далее. А кто-то воспринимает, ну, оно есть, оно есть. Значит, вот мы живем в такое время. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Оставайтесь с нами. Буквально через несколько минут мы вновь вернемся на наш канал. И сегодня в эфире был Андрей Бухарин, профессиональный астролог, руководитель астрологической школы. И в совсем ближайшее время будет выложена эта программа в записи, и вы можете с ней ознакомиться. Андрей, всего вам доброго. Всего хорошего, Майкл. До свидания, уважаемые радиослушатели. Всех благодарю. Спасибо вам. Всего доброго.